Нам нужно три героя. Один будет неудачником года, а двое других поборятся за титул лучшего из лучших. Начнем с Армрестлинга. Итак, главным неудачником минувшего года можно смело назвать Дмитрия Трубина. В начале года поражение в Латышино, потом на американском Арнольде, а подфинал разгром от Дэйва Чейфи. Это не превд, второй год подряд. Но хватит о грустном. В шаге титула лучшего рукоборца года остановился Андрей Пушкарь, который не без труда, но смог взять принципиальный реванш у Майкла Монстра Тода и укрепил свой титул сильнейшего тяжеловеса планеты. Ну а лучшим рукоборцем 2017 года на взгляд железного рейтинга является Рустам Бабаев. Своей уверенной победой над сильнейшими российскими тяжеловесами и разгромом со счетом 6-0 Танзилы Хатчингса Рустам доказал, что остерегаться его стоит и Дмитрию Трубину, и Майклу Монстру Тоду, и даже Андрею Пушкарю.